Да, сначала, потом вопросы в конце. Как, в какой а, ну да, наверное, так я, наверное, расскажу немножечко, ну, что, что произошло за этот год, да, и как я к этому шла. И если у кого-то появятся вопросы, то я, конечно же, с удовольствием отвечу. Все, мы внимательно. Да, всем еще раз здравствуйте. Меня зовут Лаврова Светлана, и я на сегодняшний день нахожусь год, ну, год и, и еще чуть-чуть, с 14 марта я нахожусь без еды и без жидкости. Вот, как я к этому шла? То есть у меня нет такого, у меня не было такого, что я перестала кушать, и мне все понравилось, и я такая вся счастливая решила, что я так и буду действовать в дальнейшем. Нет, у меня, у меня история была другая, я ей уже рассказывала, то есть меня к этому образу жизни привело, привело мое заболевание. Я, я болела асмой, и у меня она была в такой достаточно тяжелой форме, и у меня не было не было желания переходить в какую-то автономию. Я не знала, что это такое. Изначально я. При одном из своих сильных приступов, когда от меня отказались врачи, я узнала, что такое сыроедение. И я уже утром была стопроцентным сыроедом, без единого срыва, 6 месяцев. Но ну, потом, как, наверное, у многих, у меня что-то пошло не так, я начала опять кушать. И потом... Когда у меня второй раз от меня отказались врачи, то я уже поняла, что как бы у меня тут уже без вариантов. Но сыроедение уже мне, мне показалось мало, то есть я уже хотела идти дальше, и я начала выискивать информацию, как можно, что делать. И на тот момент я увидела, что можно без еды и без жидкости находиться три дня. И я экспериментировала эти три дня. Мне, мне очень нравилось, но дальше идти я боялась, то есть я не понимала, как можно, насколько далеко можно зайти, потому что у меня была информация только такая, что человек после трех дней он умирает. Но так сложились звезды, что я начала узнавать тех людей, которые не кушают и не пьют, и начала экспериментировать на себе. И у меня этот процесс длился несколько, несколько раз. То есть изначально я была потом два месяца без еды без жидкости, потом я срывалась, потому что психика была не проработана. Потом у меня были, был период, когда четыре месяца была без жидкости без воды, три месяца, там три с половиной, два месяца, и потом 14 марта вот я вышла на жизнь без жидкости и без пищи и вот на сегодняшний день пока пока вот так вот что изменилось за это время за это время изменилось ну конечно же физическое состояние оно поменялось достаточно сильно потому что я могу сказать, что до того, как я вошла в это состояние, я была... у меня доходило до того, что я не могла двигаться, то есть я была практически неходячей, я задыхалась от того, что я дышала. Вот. Что касаемо каких-то, все, все ждут какого-то волшебства да, на автономии, но я могу сказать, ребят, что волшебства не происходит на автономии, Просто у вас раскрываются те качества, те базовые настройки, которые в нас уже заложены. А в нас заложены как раз те базовые настройки, которые мы привыкли назвать волшебством. Но если вы понимаете, что происходит с вашим организмом, если вы понимаете, как идут эти процессы, если вы знаете, где, откуда это все идет, как это происходит, и когда у вас облегченная облегченное состояние, то эти процессы у вас очень четко чувствуются. Очень хорошо чувствуется, что происходит с вашим телом. Очень хорошо чувствуется, на, как, на каких волновых вибрациях вы находитесь на данный момент. На каких вы, находится другой человек. Иной другой, который с, ва, с вами на данный момент в каком-либо контакте. И это настолько четко чувствуется, настолько это воспринимается что, конечно, некоторые вещи, которые начинают происходить с тобой, если бы мне сказали это, например, там, некоторое время назад, то я бы сказала, ну, ерунда какая-то, напридумывали там, любят все придумывать всякие вещи, поэтому я бы, наверное, не поверила. То есть тем более я такой человек, что мне обязательно нужно все проверить. Мне нужно, если я к чему-то иду, к что-то что-то делают, то мне нужно обязательно все разложить по полочкам. Именно поэтому э, ребята, которые, например, со мной идут в марафонах, в ретритах, э, я им доношу уже ту информацию, которую я не просто перепрожила, а ту информацию, которую я могу уже им донести э, простым языком, настолько простым, чтобы это было видно, что это все лежит на поверхности. То есть у меня есть некоторые вещи, которые происходят во мне, которые происходят со мной, но я о них не говорю не потому, что я там зажимаю какую-то информацию, а потому что я не могу их объяснить. Объяснить так, чтобы это поняли другие. И только поэтому я какую-то информацию еще придерживаю. Вот. Но, конечно же, я с огромным удовольствием в обычных эфирах делюсь информации, которую я вижу, которую я чувствую, которую я воспринимаю через призму своего мировосприятия на данный момент. Я точно также собрала ребят, которые делятся своим опытом в телеграм-канале. У нас есть телеграм-канале «Закрытый клуб», где там немножечко глубже мы рассказываем о некоторых вещах, которые ну, не совсем принято пускать на поверхность, да, то есть какие-то интимные вещи, какие-то некоторые моментики, которые не всегда возможно открыть на прямых эфирах, потому что на прямых эфирах не все люди подготовлены к определенной информации. Кто хочет идти дальше, то, конечно же, вот я провожу уже марафоны, они тоже проходят онлайн, там мы уже идем на индивидуальные проработки. Ну и, конечно, ретриты – это там, где... Я стараюсь полностью вы, вывернуть человека, чтобы он начинал, чтобы он полностью оголился. И только после этого он начинает познавать себя. Но ретриты, конечно же, это не для всех, не каждый к ним готов. И туда, наверное, приезжают именно те люди, которые именно понимают, что они готовы, что они уже не могут жить той жизнью, которой они жили до этого, а в следующий этап, в следующую плотность не могут перейти по каким-то причинам, и вот эту вот причину им нужно понять, чтобы сделать вот этот вот какой-то переход в своей, в своей реальности. Это не обязательно жизнь без еды и без воды, ни в коем случае. Это именно познание, познание тех аспектов, которые мы не можем перешагнуть по каким-то причинам, потому что если в нашем мировосприятии нет определенного момента, просто потому что мы не знаем, что он существует, мы его не сможем проработать. А со стороны это очень хорошо видно, и со стороны это можно прочувствовать. И помочь человеку – это перепройти вместе с тобой. Это идет как перепрошивка. По запахам, ну, наверное, все знают, да, что запахи, они обостряются в состоянии, когда вы еще начинаете сыроедеть, запахи обостряются. Но могу сказать, что по запахам, <coughs> некоторые говорят там, что вот, вот, я там начинаю, когда выхожу в сухие дни, у меня очень яркие запахи начинают быть. И, Светлана, как вы с ними справляетесь? Ребят, у нас организм только настолько мудрый, настолько он э, знающий, настолько наш аватар приспособен под нас, что происходит немножечко все по-другому. То есть у нас слизистая, которую мы воспринимаем, она у обычного человека, ну, то есть буквально там, по-моему, меньше миллиметра, если не ну, В общем, она вот здесь, вот слизистая, проходит. И когда мы идем на облегченном питании, то она очищается она очищается и запахи начинают очень сильно бить в нос то есть ты начинаешь их воспринимать по-другому но когда ты идешь еще дальше чтобы ты не сошел с ума от этих запахов слизистая она как бы немножечко закрывается то есть у тебя нет такого что ты идешь и ты все начинаешь нюхать и у тебя голова кружится потому что иначе мы бы просто не могли ходить вот я сегодня ехала в транспорте я уже давно не ездила, вот в общественном транспорте как-то вот не приходилось, да? Ну, кроме как на электричках, когда... Тут мы с сыном сегодня поехали в автобусе уже, ну, наверное, полгода я вот не ездила в автобусе, не было у меня такого. И это, конечно, было такое, можно сказать, испытание, да, какое-то, то есть ты где-то чувствуешь, от кого как пахнет, где-то ты чувствуешь, кто чем позавтракал. Там, вот вот такие вот моменты когда ты не хочешь в них погружаться и когда ты не хочешь в них погружаться ты их начинаешь как бы немножечко блокировать да но это не совсем тот этап когда мы можем прям полностью все контролировать но если мы сможем понять откуда это идет как это идет то тогда мы через запах можем видеть картинку то есть вот как раз вот это вот восприятие она идет на мозговую деятельность которая создает картинки то есть у нас же весь мозг разделен по секторам и когда мы научаемся не просто чувствовать этот запах а научаемся слышать его его внутренний, то есть запах уже у нас распознается не как какой-то вот там ну, апельсином пахнет, он уже как будто бы как глубокий, как в 3D идет. Или как там, 4D. Он уже идет глубокий, этот запах, и когда мы научаемся вот его слышать глубоко, то у нас через э, э, вот эти вот сенсоры у нас начинает восприниматься картинка. И ты тогда начинаешь запах не просто чувствовать, а ты начинаешь перепроживать новую свою реальность через восприятие запаха. То есть ты не всегда тебе даже не всегда нужно открывать глаза, чтобы что-то увидеть. И это абсолютно другие ощущения. Тебе не всегда нужно слышать ушами, потому что ты можешь воспринимать какие-то вибрационные волны. Ты уже можешь чувствовать, что происходит уже телом. И это другие ощущения, но их нужно научиться правильно принимать иначе у нас вот эти вот ситуации когда у нас они вспыхивают изначально они прям как вспышки так то одно то другое то третье и когда мы не можем их правильно интерпретировать внутри себя то у нас мозг начинает просто взрываться и часто очень выбрасывает на еду то есть у меня такое вот было когда четыре месяца я была без еды. И когда я начала видеть какие-то вещи, мне вообще казалось, что я с ума схожу. Думаю, надо, надо срочно выходить, иначе там все, голова просто, она вскипит. Такого не может быть, это только в фильмах бывает это еще что-то. И когда ты не можешь это принять, то, что есть, вот это, и ты просто до этого их не могла видеть в, в силу своего непринятия самого себя, то тогда выстраивается абсолютно другая картина мира, и ты начинаешь жить по-другому. И когда ты начинаешь жить по-другому, когда ты видишь то, что происходит здесь, ты вот этот мир начинаешь воспринимать не потому, что ты вовлечен в этот мир, не потому, что ты здесь всегда есть. Ты просто понимаешь, что ты в этой плотности находишься какое-то время, это как в кинотеатре. Ты садишься, ты есть постоянный, Экран на сегодняшний день есть постоянно, но постоянно меняются картинки. И ты сидишь просто как в кинотеатре. Вовлечешься ты в эту сцену, пойдешь ты играть на сцену в эти декорации или нет, это уже твой выбор. И когда ты это четко ощущаешь, что есть всегда твой выбор вовлекаться в картину, в эту, либо не вовлекаться, а здесь уже начинаются другие ощущения и другие принять. И ты уже начинаешь Мир воспринимать немножечко по-другому, немножко по-иному, и он получается как будто бы глубже. То есть ты еще на этом этапе не выстраиваешь свою картину, нет такого, что ты поменял что-то. Как только мы начинаем что-то контролировать, мы сразу же, это все, это говорит о том, что мы рассыпаемся. Проконтролировать что-то нельзя. И как только у вас появляется чувство, что вы хотите что-то проконтролировать, всегда, ребят, знаете, это то чувство, когда вы не согласны с тем, что происходит, значит, вы еще не в принятии, не в принятии той ситуации, которая есть вокруг. Как только вы идете в полном принятии, просто безоценочном обязательно, принятие может наступить только от безоценочного чего-то. Если у вас остается еще хорошо, плохо, тепло, горячо, там, это принято, это не принято, так можно, так нельзя то вы никогда не будете в принятии. Если у вас хоть какие-то зацепки есть того, что надо, не надо, то вы не можете принять ситуацию. Как только оценочность проходит, и вы понимаете, что определенная ситуация, она не хорошая и не плохая, а она просто есть, только после этого состояния начинается состояние принятия. Оно достаточно ровное. И только после состояния принятия у вас отпадает чувствование контроля, контроль, что вы хотите что-то поменять, что вы хотите что-то проконтролировать, что вы хотите что-то сделать такое, чтобы, чтобы было вот так вот. И вот когда это пропадает, вы выходите на следующий уровень, на следующий уровень самого себя. Вот. Вот как-то если в двух словах, то, э, Света, как вы сейчас и тогда дышите? Чистота, как бьется сердце? Могу сказать, что э, давление, оно ниже, а пульс, он э, чаще бывает выше. То есть у тебя внутреннее состояние спокойное, но э, внутреннее но получается работоспособность, она увеличивается. Вот. Потому что э, можно посмотреть, например, на тренировках. Мне сейчас нравятся тренировки ЕМС. <къем> вот. И они такие, это те тренировки, когда он тебе одевает костюм, и через этот костюм идет э, ток на мышцы. То есть э, когда ты напрягаешься, у тебя идут мышцы, а тут идут, идет в обратную сторону. То есть напрягается твоя мышца, и тебе нужно через напряжение ее напрячь в другую сторону. И это получается в несколько раз сильнее вот эти тренировки проходят. Поэтому они рекомендованы не больше 20 минут, максимум 20 минут. Я их делаю 40 минут. То есть 20 минут у меня идет на раскачку, там какие-то кардиоупражнения через, вот вот, через подачу тока, а потом уже начинается силовая тренировка, еще 20 минут, вот, и я могу отследить, например, это состояние, что давление у меня остается практически на прежнем уровне, а пульс, он повышается, то есть работоспособность, она так и идет, вот, сколько часов в сутки сон, сон идет по-разному, сон идет не каждый день, не всегда э ну, как Я его сейчас не отслеживаю, то есть у меня нет такого, что я его отслеживаю, но если я понимаю, что мне нужно обязательно быть в каких-то иных состояниях для какого-либо процесса, то я его просто убираю, Он, его нет тогда несколько дней, там несколько, максимум у меня доходило без единого подсыпания, прям вообще без 5-10 минут, у меня доходило до 10 дней, вот. Но это не, не доходило до 10, дней, до 10 дней, я имею в виду не потому, что меня потом рубило, а потому что вот мне нужна была вот эта вот перезагрузка. То есть нет такого, что ты там сколько-то дней не спишь, а потом ты вырубаешься и отсыпаешься за все эти дни. Нет, такого уже нет. Вот. Но сейчас я его не, от, не отслеживаю. То есть у меня такого нет, что нужно обязательно там себе записывать, что-то посмотреть, а сколько дней ты был в таком-то состоянии, сколько ты не спал, а какая у тебя чистота дыхания. Сейчас как-то больше, наверное, у меня какие-то процессы идут больше не про то, как отследить вот эти вот поверхностные моменты, да, мне больше нравится сейчас изучать те состояния, как, например, как я могу поймать вибрацию, как я могу услышать, что происходит, ну, например, там. Там, в стволе дерева, да? то есть я могу прислушаться и могу там, вот особенно когда все спят, вообще идеальное, идеальное время, когда ты можешь быть в том состоянии, когда максимальная тишина и ты начинаешь слышать, слышать телом вибрацию, то что происходит, ну например я живу в частном доме, да, что происходит там под домом, как вибрирует земля, и что происходит в ближайшем секторе. Вот когда ты ловишь эту волну, и когда она у тебя через восприятие самого себя, вот ты, волну, когда она у тебя воспринимается через картинку, которая тебе подсвечивается, ты как будто бы ложишься и смотришь фильм, что происходит в мире животных. Вот эти вот состояния, наверное, сейчас мне ближе отследить, мне интереснее, что происходит, чем то, что там, как я себя там чувствую, что там я не ем, как я себя чувствую, когда я не сплю, как я там, чем я моюсь, чем я не моюсь, кто есть рядом со мной, кто не ест. Это уже какой-то такой уже прошедший, наверное, этап, и он, он уже немножечко не такой. И на ретритах как раз мы уже с ребятами говорим, о внутреннем состоянии себя, как нам себя вытащить наружу, чтобы было единение с тем, что есть вокруг, чтобы мы стали единым. И вот эти вот состояния, когда ты прочувствуешь, когда ты в них вовлекаешься, когда ты их познаешь, что происходит с тобой, то, естественно, уже ты не хочешь возвращаться к чему-то искусственному, то есть еда это искусственная, и тебе просто туда не хочется идти. Если ты кушаешь, потому что ты хочешь кушать, а не, не кушаешь, потому что ты там э, чего-то нач, начитался, либо там ты идешь какие в какие-то свои внутренние, свой внутренний марафон какой-то устраиваешь, да, что там я... Вот, в тот раз не ел столько, а сейчас столько, тебя все равно выбросит, это вообще все бесполезно. Пока ты не начнешь искать самого себя, пока ты не заинтересуешься, что ты, как ты, как ты есть, кто ты есть, тебя никогда, ты никогда не остановишься на едой, тебя все равно будет психика выбрасывать, выбрасывать, выбрасывать. Это вообще бесполезно. А если ты начнешь видеть те вещи, которые происходят вокруг тебя, если ты их начнешь чувствовать, если ты их начнешь интерпретировать, что, как вообще ты начинаешь вибрировать, когда ты попадаешь в, в эту волну, то тогда тебе хочется все больше и больше прочувствовать это. Тогда уже вот это вот искусственно оно отпадает. Потому что мы же, наверное, ну, может быть, кто-то знает, кто-то не знает. Если смотрел мои эфиры, то я как раз рассказывала и про зубы, что такое зубы, и как они восстанавливаются. И что... и что такое вот поймать вот эти вот вибрации, как они на нас действуют, и что такое эмоции, что такое чувство. То есть эмоции – это всегда искусственно, то, что мы есть, да, что нам навязали, что мы можем рассказать, эмоции мы можем рассказать. А чувства, мы вообще очень редко на них опираемся, это именно то, что есть наше, нашего тела. Это наше тело, оно нам дано для того, чтобы прочувствовать, что-либо. И когда мы чувствуем, мы можем воспроизвести картинку. А эмоции нас, наоборот, гоняют вниз. То есть, когда мы идем на эмоциях, мы все время едим. То есть, мы все время приземляемся. На чувствование мы повышаемся. Вот. Спасибо за эфир. Подскажите, как продержаться на долгих сроках? Я заходила на 24 дня без еды и воды. О, здорово. Ну, продержаться – это не то слово. О, Светлана Сокер. Где же Ириночка? Давно нет. Она другие проекты ведет. Очень здорово. Сто лет продвинула талант. Еще не хватает в эфире, конечно. Доброе время. Сколько по времени у вас сон? Ну, сказала. У некоторых автономов менялись зубы в третий раз. У вас в этом плане ничего не происходило? Нет, у меня зубы не менялись. И я бы, конечно, хотела, чтобы они в ближайшее время не поменялись. Потому что... Я, наверное, не готова еще к этому. Святи, есть, привет. Уже... привет. Рад привет. Тебя да. У меня, такой, у меня к тебе такой вопрос: зачем мы едим? Зачем мы едим? Да. Ну, потому что у нас вообще мы уходим от самих себя, и ä, это, наверное, человек, который, который знает истинность себя его чтобы ему что-то навязать это очень сложно а человек который забывает кто он есть который не помнит себя его очень проще просто вести за ручку им очень просто управлять и вот эта вот индустрия она же не просто так вот развита мы же не просто так забыли что такое, что такое вообще есть мы даже многие слова которые несут определенное звучание, мы их просто исковеркали. Только лишь для того, чтобы не возвращаться к самому себе. Потому что в каждом слове оно, оно заложено как код. В каждом слове как будто бы код. И вот этот вот код, он дает определенную вибрацию. И эта вибрация, она действует на наше ДНК. И наше ДНК выдает определенные состояния, которыми мы можем управлять чем-либо. Вот вспомните, например, наших бабушек, прабабушек, да, лучше, которые могли там заговорить, когда там что-то болело, там, я не знаю, там ячмень выскочил, там грыжа какая-то купочная, там у ребеночка что-то, еще что-то. Что делали? Они же ничего не прикладывали, как правило. Вот я даже свою бабушку помню. Они что-нибудь там пошептали, и все. И вот этот вот шепот, это определенная, определенная постановка слов, которая и дает вот этот вот код, который действует на нашу ДНК. И мы, к сожалению, все вот эти вот слова, у нас они настолько исковерканы, что мы их не слышим, не знаем, не чувствуем, и поэтому мы отходим от себя. Вот самые элементарные слова, да, вот что такое там слово «брак»? Вот, нам уже как говорят, ой, хорошим делом брак, «брак хорошим делом не назовут», да? А изначально было брак это, брак это брать было. То есть брались за руки, это брат, это братство, это ты эту женщину взял, брать, ты этого мужчину взяла, там, брать, брать, брак. А брыть это было, брыкнулся, все, разбился. А у нас эти слова объединились. И у нас никто даже не хочет заглянуть, откуда это вообще пошло. Это то же самое, что когда говорят там вот. Там раньше были обряды, на которых там, там кровь пели, там еще что-то. Изначально было пить, это было пить, петь, петь. Люди пели, то есть они либо запивали, то есть пели, запивали какую-то ситуацию, которая была для них ну, какой-то не очень благоприятной, они ее запивали это не значит, что они пили, а запивали песнями, то есть вибрациями запивали, либо распивали. Если им что-то нравится, не кого то там что-то вот такое хорошее было, чтобы это разрослось, они это распивали. Это тоже не пропить было. А у нас все перековеркали. И когда мы начинаем возвращаться к вибрациям, мы начинаем возвращаться к словам. Когда мы начинаем возвращаться к словам, мы начинаем возвращаться к коду. Когда мы начинаем возвращаться к коду, мы познаем вот это вот все, из чего состоит, потому что это все через вибрации. И все же, наверное, тоже слышали вот такие вот ситуации, они сейчас уже, к сожалению, не новые, когда, например, человек берет, там, человеку говоришь определенные вещи какие-то, и он идет, как зомби это делает, то есть какой-то код. Это не обязательно словесный, то есть код вибрационный, он может быть через слова, Через слова просто нам проще передавать. А может быть, не через слова. То есть это в фильмах уже показано, это было рассказано еще во всяких документальных фильмах, там, когда еще в 80-е, в 90-е, когда говорилось про всяких политиков, которые там брали телефоны после того, как они взяли телефон, бросались там в окна, когда вроде бы у них все хорошо, и карьера там, и жена красавица, и денег полно. То есть там какой-то звук просто шел, там пи пи пи, все, они услышали этот звук, их запрограммировали на определенное действие, которое длится тоже определенное действие. И если мы начнем, если мы начнем чувствовать вот эти вот вибрации, то мы тогда через вибрации можем вернуться к самим себе. И когда мы возвращаемся к истинности, то нам тогда уже особо и не нужно заедать. И если мы вернемся опять же к тем началам, когда, когда мне там, например, говорят, ой, а как же раньше, раньше ели, раньше не ели, раньше запускали слюну, это разные вещи, запускали слюну каким-либо растением, то есть определенные вещи, то есть с тобой в организме происходило происходила очистка и чтобы это вычистить нужно было запустить слюну и это запускали не, не, не было такого чтобы там кушали три раза в день и даже не, не было такого что кушали если мы возьмем еще раньше да, что там кушали раз в день это же во многих не знаю как писание либо в чем там во многих же пишут что например там чтобы прийти на службу к тому-то Нужно было 40 дней не есть и не пить. Чтобы там даже поступить на обучение к Пифагору, это же открытая информация, там тоже у него ученики, чтобы к нему поступить, чтобы осознать, что они действительно хотят у него э, учиться, они тоже не ели 40 дней и, и не пили 40 дней. Ну, вот. а 40 дней там уже другая цифра, но там про нее можно потом уже поговорить. Вот. Но тем не менее они... Когда они начинали кушать, либо не было такого, что там водой омывались, не рот омывали, сами омывались, а запускали через какую-то крупу. Это мог быть рис. Например, рис через какое-то время, когда его начинали жевать, его не варили. Вот. Когда его начинали жевать, он выдавал слюну, которая абсорбировала все, что в нем оставалось. Точно так же финик, например, когда говорят, ой, монахи там финики едят и рис едят, да? Это тот же самый финик. Финик, он очищал кровь. То есть рис запускал, э, абсорбировал слизью. То есть он же слизиобразный, слизеобраз... Поняли меня, да? вот. Он этой слизью как абсорбировался на себя выводил, то, что на тебе скопилось, внутри тебя, и выводил. Финик, например, прочищал кровь, запускал другие процессы в крови. А, как, у нас же кровь состоит из разных аспектов. да, И если мы посмотрим, то у нас даже кровь на разных участках тела, она другая. То есть в, капиллярах, в капилляры поступает более жидкая кровь, по венам течет одна кровь, там по каким-то там уже по артериям еще одна. То есть у нее идет тоже распределение. У нас нет одинаковой крови. Если даже вы возьмете кровь в разных участках вашего тела, вы тоже это узнаете. Это я узнала уже давным-давно, когда я, конечно же, обследовалась по своей болезни. И когда я не понимала, зачем мне нужно было кровь брать на разных участках моего тела. Тоже именно поэтому, потому что у нас мы настолько не знаем свое тело, и у нас вот это вот постоянно вот перебрасывает нас с одного на другое. Мы не получаем информацию о себе, а когда мы себя не знаем, то мы ничего не можем сделать. И нас еще очень сильно путают, когда нам говорят, ну вот узнаете, например, плоская земля или круглая земля, да? опять увод от себя. А, узнайте там вот это, вот, узнайте вот это. А почему вот с животными тогда Вот мне часто задают вопросы. И я раньше отвечала на эти вопросы, а сейчас я думаю, ну вот представляете, как нас, действительно вот, нас, чтобы мы не вернулись к изучению себя, нам все время подставляют какие-то ложные вот эти вот моменты. А посмотри вот это, а посмотри вот это, а посмотри вот это вот. И мы все время чем-то заняты, только не собой. Светик, у, у меня еще один вопрос. Давай. Насколько вот сейчас у тебя состояние, какое стабильное, вот насколько оно сейчас стабилизировалось и какие цели у тебя дальше? Спасибо. А, насколько стабилизировалось? Да, не знаю, мне кажется, стабилизировалось. Я, я не могу сказать прям насколько, у меня здесь нет такой вот этот процентности. Просто, просто стабилизировалось. Ну, м, наверное... Давай я, наверное, скажу словами даже ребят, которые были ну, вот на последнем марафоне со мной, которые приезжали в Сочи. Обратная связь от них была, что они действительно как бы немножечко там ну, в таком удивлении были, или как там, как, как вот сказать слово такое, что вроде в каком-то представлении так достаточно молодой, молодой человек, мол, ну, человек, я же человек, вот, и э, может ответить там на любой вопрос, ну, по крайней мере, те, которые задавали, и достаточно спокойно на любую ситуацию. То есть у меня нет таких всплесков, чтобы там кто-то, я не вовлекаюсь в игру кого-то, то есть если про это говорить. И когда ты научишься не вовлекаться в чью-то чью игру, в мысли, э, э, в какие-то аспекты, которые есть. Если ты, их, если ты их научишься просто наблюдать, потому что они просто есть, то тогда у тебя восприятие меняется. И я вот сейчас не наблюдаю. Ну, как бы просто их, если есть что-то, то я их просто наблюдаю. А второй вопрос какой был? Второй вопрос про цель теперь твою. Вот ты добилась, что ты хотела. Какие теперь у тебя цели? да, Ты хочешь остаться так, не есть или... Все равно возможно, что ты вернешься назад, Или, ну вот именно здесь по поводу того, насколько стабильно вот это вот все, в чем ты сейчас есть. Но я тебе могу, наверное, сказать так, что э, нет прям цели не есть, нет цели начать есть. Э, мне сейчас интересно изучать э, то, что происходит. Э, мне сейчас интересно изучать то, что мы не видим. Мне интересно изучать плотности. Мне интересно изучать то, что есть действительно люди, и они действительно есть, которые могут жить сразу же в нескольких плотностях. Я на сегодняшний день могу видеть, несколько, видеть только несколько плотностей. Я в них сейчас еще жить не могу. То есть я не настолько вот прям вот вся облегченная. И вот эти процессы, которые я сейчас познаю, они для меня более интересны. А начать есть или не начать есть, это, наверное, из той серии, что если ты не будешь вот этого всего познавать, то тебе будет неинтересно одному э, жить в своем мире. И ты тогда вернешься на еду. Это. это уже, наверное, говорится о том, что насколько тебе... Насколько ты создал для себя те условия, чтобы тебе было интересно идти дальше? Насколько тебя зацепил процесс эм, проживания этой жизни, которая, которая есть вокруг? Если получается, он тебя зацепил до определенного времени, до определенного момента, то есть дохождения до какой-то цели, то, конечно, тебя может откинуть просто потому, что тебе станет скучно. Получается, что у тебя сейчас наблюдается постоянно такой процесс, и он идет э, в плане того, что становится все интереснее познавать то, что с тобой происходит, да, так? Да, безусловно, то есть у меня даже такое есть. Вот, например, там я иду, там, не знаю, там, слушаю, там, может быть, какую-то музыку, или в тишине иду, там, или еще что-то. Бывает просто вот мимо остановки проходишь, а кто-нибудь одно слово сказал, и ты понимаешь, что вот это слово ты услышал, оно может быть обычным, и через это слово у тебя прошел прям в секунду, начинается отматываться целый фильм. И ты э, осознаешь тот аспект, э, о котором ты раньше даже не подозревал. И когда ты начинаешь в нем копаться, думаешь, блин, так тут же целая вселенная. И так вот происходит с каждым разом. И ты понимаешь, что как бы либо ты в этом состоянии остаешься, либо ты из этого состояния выходишь. И тогда ты начинаешь жить обычной жизнью. Ну, обычно это, конечно, ты уже не, не думаешь, что этот человек, кто там до, длительное время не ел, а потом начинает есть. Я не думаю, что он становится прям таким же. То есть у него все равно есть эти вос, э, своеобразные восприятия. Это как, знаешь, как, как учиться на велосипеде кататься. Если ты на велосипеде научился кататься, ты уже не забудешь. Но если ты не будешь постоянно на нем кататься, ты лучше кататься не станешь. Вот. Я хочу лучше кататься, поэтому я иду дальше. Вот. Но насколько, эти навыки, как... они уже никуда не пропадут. Светик, насколько возможно вот это вот? Как, как, вот есть, как ты ощущаешь свое тело? И вот как само вообще вот это вот восприятие того, ну, насколько, насколько хватит тебе вот этого всего? Вот есть такое ощущение, что какой-то предел есть или нету там предела? Нет, предела, безусловно, нет. Это настолько, я сейчас с каждым разом понимаю, что это настолько начало, это настолько вот, это только вот, я не знаю, там маленькая форточка на огромном окне мне только начинает открываться. И там просто, там просто целая галактика, которую, не знаю, в этом физическом теле хватит или нет это все изучить. И именно я сейчас понимаю, когда... Когда я сейчас вижу, что люди жили там до 300 лет, до 1000 лет, они же жили не потому, что у них организм, как мы думали, что организм, вот у нас, например, почки рассчитаны настолько, печень рассчитана настолько, сердце рассчитано настолько. ребят, мы все прекрасно знаем, что за, за 7 лет у нас идет полностью обновление клетки. И как, если мы понимаем, Изначально раньше уходили люди, уходили, когда они в этой плотности полностью свою, свою задачу какую-то решали, и они шли дальше. Не потому что они износились, а потому что они шли дальше. И вот наша задача, моя задача, по крайней мере, это познать то, что я должна познать в этой плотности и идти дальше. Сколько это займет времени, это же уже другой процесс. Если я остановлюсь, то я, скорее всего, там, в, обычный, там, не знаю, там, в обычный промежуток времени это тело и покинет меня. Да? Если я, видимо, что-то смогу зацепиться за что-то, то я думаю, что я начну уже дальше. Потому что много же людей, уже, наверное, не один человек да, видел, ну, крайней мере, видел, слышал, общался с теми людьми, которым даже вот в этом нашем мире ну, далеко за 300. И такие люди, они существуют, просто, естественно, они же не будут там на Ютубе говорить «Здравствуйте, вот мой паспорт». Это, Светя, как ты свои внутренние органы ощущаешь? Ну, наверное... Там еще, знаешь, может, слышала про какой-то термоядерный двигатель, реактор где-то там ниже пупать, что-то в этом роде, там тоже что-то бы было. Но это первые ощущения, это немножечко не то, это на первых стадиях такое будет. Это когда у тебя идет очищение, ты очищаешься, да, и вот это когда начинают, говорить, о, там внутренний реактор, там все вот это. Это же живот, наш пупок, это наше живо, через что мы зарождались. И когда у нас освобождается там от пищи, когда у нас принимают внутренние органы принимают свой естественный вид, то есть они сужаются, то у нас запускаются там те, те капилляры, которые они у нас есть, они у нас сжатые, все сжато, потому что все раздуто. И когда запускаются вот эти вот капилляры, когда там начинает циркулировать кровь, это непривычное для нас состояние. Нам кажется, что все, там вот дрожь началась, там все... Там пошло, реактор пошел, все, я сейчас лечу, я стал святым, просветленным, все на свете. Это физический процесс, который тоже нужно понимать. Если он запустился, значит, как бы, ну, здорово будет, если ты пойдешь как-то дальше, но не через, там, не через это, что там ты ходить не можешь, и все равно идешь. А именно понимание, что у тебя запускает. То есть у тебя начинают вот эти вот капилляры, начинает кровь запускаться там, где, был, где была пережата. Вот так вот скажу. Я не врач, потому что мне некоторые пишут там, вот вы неправильно что-то сказали. Я не врач, я просто говорю то, что я чувствую. И э, иногда свои органы ты можешь видеть, но не как в анатомии, не как учебник анатомии, что ты подошел к зеркалу, там стоишь и рассматриваешь. Да? А, видимо, как-то через, через восприятие, через свое восприятие, ты, например, можешь чувствовать или видеть там, там как-то позанимался, там зажала мышцы, какой-то орган ты знаешь, как тебе там покрутиться или ты начинаешь там чувствовать что-то вот, потому что у меня летом было такое, что вот я как-то встала так неудачно у меня защемило под лопаткой под, под правой вот. Я, конечно же, сразу же поехала к остеопату, вот. и когда он меня начал прощупывать, он э, удивился, он говорит, странно, говорит, вроде как бы такая, не 15 лет, что это у тебя все кости на месте стоят? Вот. И мне тогда как раз вспомнился тот э, то, что все говорят про наш атлант, да, которые не могут его оставить в покое. И вот они все говорят, вот атлант выправишь, и там у тебя чуть ли не ясновидение от откроется. Это все бесполезно. Если вы живете этим же образом жизни, то вы можете каждую неделю ходить его выправлять. И уже несколько этих случаев есть, которые там постоянно ходят его и правят, и правят. Если ты не поменяешь свой образ жизни, у тебя ничего на место не станет. У тебя как были зажаты какие-то там внутренние процессы, так они и остаются зажатыми. Ладно, последний вопрос сейчас прошу тебя. Давай есть вот когда ты долго не ешь там ну, может и не пьешь такое состояние пустоты внутри образуется и вот как ты его это, это состояние вот этой пустоты опишешь и ну, это как энергия потом или что вот что она внутри самого себя представляет вот как бы когда ты рассматриваешь вот это вот, понимаешь про что ну, я, да, я понимаю, просто думаю, как бы... Ну, вообще пустоты не существует. Если ты начинаешь чувствовать там пустоту, это ты, это ты себе придумал пустоту, потому что для тебя это на, на данный момент новый этап. И если ты ее переждешь, то ты почувствуешь, наоборот, уплотнение. То вот эта вот пустота постепенно, она будет уплотняться. То есть внутренние органы, они будут сужаться, и они как будто бы будут уплотняться. Некоторые чувствуют на первых этапах, что у них начинает как бы как живот прилипать к спине. И такое напряжение идет. Они начинают какие-то массажики делать, как-то что-то там проминать, еще что-то. А эта мышечная масса без воды, она как бы она становится жестче, потому что воды-то нет, вот этой слизи. Она становится жестче. И помимо того, что сами органы начинают сжиматься, как бы другую форму, в другую форму приходить, тебя еще и мышцы начинают сжимать, и сухожилия начинают как бы стягиваться немножко. Потому что первое время без жидкости они вот так вот реагируют. И у тебя вот это вот состояние будет после, после вот этой пустоты. То есть сначала она, ну, это просто такое непривычное состояние. Потом оно пройдет, потом не будет этой пустоты, если ты об этом Спасибо, Савиде, я тебя понял, да, нормально. Все нормально об этом. Да, если есть вопросы, то я готова ответить. На Ютубе YouTube... Тоже закончились вопросы. Ребят, задавайте вопросы, если нет вопросов. А, да, привет. Итак, ну, думала, думала и, ну, вот. А для чего вообще человеку тогда вот эти все органы? Раз, ну, можно жить и без еды. То есть Бог же создал желудочно-кишечный тракт там для того, чтобы это все для чего-то. Может, это Ну, уже, уже, наверное, на эти вопросы миллион-миллион раз отвечали. Давайте еще в миллион первый раз отвечу. Но, смотрите, вообще эти органы, почему вы взяли, что они созданы для еды? Почему ни у кого не приходит того вопроса, что почему сердце у нас не создано для еды? Почему все сразу же на вот этот желудок, да? Ну, наверное, если вы берете какой-то, ну, хоть что, да, везде должно быть, где есть вход и есть выход. И да. я привожу всегда вот такой простой пример. Когда я езжу на велосипеде, я очень много катаюсь на велосипеде. И особенно на юге, когда ты катаешься вечером на велосипеде, то есть солнышко еще не зашло, но mm -hmm. уже более-менее прохладно. И если ты едешь по каким-нибудь местам, которые ну, уже не по трассе, то машкара... Она, э, хочешь не хочешь, она залетает в рот. Mm -hmm. вот. И как она должна у меня выйти? Через что? То есть это естественный процесс. Где-то вы купаетесь. Вот я, например, э, в море, когда купаюсь, у меня бывает такое, что я захлебну воды. Но это нормальный процесс. Она все равно через что-то выйдет. Mm -hmm. Мошки эти через что-то выходят. Когда мы разговариваем с вами, у нас же тоже в воздухе летает там, чего только не летает. Если мы этого не видим, и на зубах это не скрипит и не трещит, это не говорит о том, что мы это не поглощаем. И это угу. тоже через что-то должно у нас выходить. Просто в малых, либо в больших количествах. Но это не для того, чтобы мы туда макароны впихали. Угу вообще, вы считаете, что вкусы меняются с развитием души, да, вот с этим самосознанием, с эволюцией, постепенно, постепенно, как бы у всех людей это начнет как-то отпадать, то есть это эволюция, ну, если мы сейчас на каком-то переходе стоим, и вы такая пионерка в этом переходе… Ну, как бы за собой ведете, объясняете, Ну раз у вас это такое происходит, значит, у других тоже может произойти. И я тоже такое наблюдаю сейчас, очень многими людьми встречаюсь, и они там переходят, ну, у них отпадает еда какая-то, не хочется просто это кушать, не из-за того, что они там знают про автономию или там изучали это все, Просто им не хочется это все уже, отпадает. Раз, возможно, без этого, можно же. Вопрос такой. А наступит ли такое время, когда вообще ничего не нужно будет? Вот как думаете? Ну, вот смотрите, мы опять уходим от это как раз то, что я говорила. Мы все время уходим от самого себя. Мы начинаем гадать. Мы, у меня сейчас такое ощущение, что мы вот как на шабаше, у меня еще тут свечечки. Вот, и мы как колдушки сидим. А как вы думаете, а что будет? И вот эти отгадания, они же ни к чему не приводят, они просто в нас забирают наше драгоценное время, которое нам отведено на познание себя. И вот, наверное, чтобы вот этих вопросов не возникало, нужно начинать познавать себя, и тогда будет уже неинтересно, а что же будет дальше. А дальше будет именно то, что насколько вы в себя уйдете глубоко, вот настолько для вас и откроется то, что оно будет. Для вас. А то, что я сейчас вам скажу, что будет для меня, ну это, наверное, для вас вообще бесполезная информация. Нужно все-таки держать, держать фокус на самом себе, и тогда будет лучше. Ну, я думаю, за всех просто иногда бывает такое обширно, думаю. Не бывает Нет, такого. Нет, обширно это... не бывает. Смотрите, мы начинаем себя замаскировывать, как только разными <смех> способами, мы начинаем говорить, что я вот думаю глобально, я вот думаю, как мы можем... Это то же самое, что, не знаю, такой может быть не совсем корректный пример, но смотрите, если, например, ребенок живет в детском доме, вот он вырос, и он говорит, я сейчас буду искать свою прабабушку. Ему говорят, да как бы сначала, наверное, нужно маму, потом бабушка, потом уже прабабушка. Он говорит, нет, я хочу прабабушку. И вот эта вот глобализация навязанная, да? это то же самое, что вот мы сейчас такие. Вот я вот думаю глобально, я вот думаю о земле. А ты за себя-то как бы сначала о себе, ты, наверное, себя вообще познай, кто ты есть. Потому что иначе это все бесполезно. Ты будешь настолько бесполезным человеком, что, который думает о чем-то. О чем ты думаешь, если о себе не можешь подумать? Вот. Нужно всегда начинать себя, всегда фокус внимания внутрь себя. Вот, Мария Красношейна пишет, здравствуйте, когда и где следующее собрание? Мария, а, я не знаю, про что вы говорите, если вы меня спрашиваете, когда, в телеграм-канале всегда, а, марафон онлайн 26 числа, вы еще успеваете присоединиться, и ретрит в Сочи, а, с 31 марта по 5 апреля. Но это все в личку можно написать, я вам, я вам скажу, если вы меня про это спрашиваете. Спасибо за ответ. нам что-то какие-то моменты все равно не догоняет. Ничего страшного. Это тоже процесс. Ну, да. Я просто творческий человек, я умом практически не живу. А когда ум включаю, я понимаю, что я вообще отстала от жизни. Но ну, мы все творческие люди. Просто э, нам сказали, что нужно поделить э, на гуманитариях и техниках. И мы так и делаем. Вот. Поэтому мы у нас, вот просто посмотрите на себя, мы настолько многие, наверное, да, настолько вот неполноценных к самому себе относимся, что мы через свою неполноценность, мы пытаемся привлечь внимание через другое. Начинаем говорить, вот я вот такой человек, вот мама мне таким говорила, вот я вот с этой стороны. Я, я творческий человек, я духовный человек, там, я такой человек. И мы начинаем себя, себе какие-то плюшки загребать. Вот. А на самом деле нам хочется, чтобы нам эти плюшки кто-то другой сказал, сказал, какой ты творческий человек, какой ты душевный, там, духовный человек. Это к тому, что мы себя не ценим. И про обесценивание у нас, по-моему, тоже уже был эфир, вот. и, да, это очень такие темы, которые лежат на поверхности, но очень часто мы не пользуемся тем, что мы видим, потому что нам все время как-то неудобно, нам все время что-то там, а вдруг это не так, какого-то подтверждения ждем там или еще что-то, вот, есть такие процессы, да. Да, Но это бесконечное развитие. Если по поводу себя вспомнить, кто ты есть, то можно всю жизнь это вспоминать и никогда не вспомнить. Это, это бесконечное углубление в, в, в глубь себя. Ну, не обязательно вспоминать, можно же, эм, можно же идти в Как мы можем дойти до той самой точки, кем мы были? Мы не дойдем а Почему потом, вы думаете, что есть точка? Почему все всегда ориентируются на какую-то точку отчета, либо точку конец какой-то цели? Нам все время нужны какие-то точки. Мы не можем быть в процессе. Мы и в жизни так живем. Мы не можем быть счастливы, потому что мы не умеем жить в процессе. Нам все время нужна какая-то точка отчета, откуда мы себя начинаем отчитывать по каким-то параметрам, да, по каким-то критериям, и э, точка окончания. мы все время пытаемся найти какие-то точки, а, и, и. а в а процессе зачем тогда получить вопрос? удовольствие мы не умеем. А зачем тогда вопросы и о том, что, ну, как бы вспомни, вспомни, кто ты, вспомни, кто ты, зачем тогда эти вопросы задавать? Не знаю, кто у -у. вам такие вопросы задает, у него спросите. Нет, это же вы задаете, постоянно говорите, надо вспомнить. Я же с ваших слов сейчас просто говорю. Нет, вспомнить не... Я не говорю про то, чтобы вспомнить. Как бы мы можем... Смотрите, нельзя только в одну сторону смотреть. Вспомнить ⁇ это какие-то процессы у нас начинают вспоминаться после, после наших действий. Если мы не начнем действовать, а просто будем там на диване, там, а я там меня не трогать, я лежу вспоминаю. Это бесполезно. Никогда не углубляйтесь в одно. То есть вы из контекста, когда начинаете вырывать фразы, вы всегда задумайтесь, а почему это? Почему ваш мозг начинает вырывать именно из контекста определенную фразу, чтобы на нее как-то опереться и сказать, ой, так я же вот так вот, а я же вот это вот. Так не происходит. Нужно в любом случае смотреть на 360, что происходит. То есть если вы начина... начинаете разбираться там, ну, э, начинайте поднимать какие-то архивы, что означало определенное слово, что означало э, определенная там буквица, что означало вот это, то не забывайте другой аспект как-то разма, э, разматывать. А как жили люди вот до этого? А что они делали вот до этого? А как, что такое было сельское хозяйство? Оно нас развело, э, ну, как бы развитие было от сельского хозяйства или наоборот оно нас вниз опустило? То есть это же тоже большой вопрос. Сельское хозяйство нас вытащило на какой-то определенный уровень или наоборот. И здесь другие уже аспекты. И когда мы начинаем разматывать себя вот просто на 360 градусов, тогда мы в это погружаемся, и тогда мы постепенно начинаем, узнавая какие-то слова, мы начинаем себя вспоминать. Через вибрации же мы начинаем себя вспоминать. Почему некоторые говорят, тут произносите вот такое вот слово, и ваша генетическая память начинает срабатывать. Но генетическая память как сработает сама по себе? Ее же нужно запустить? Ну, надо сказать, просто запустись, и все. Ну, если у вас так работает, здорово. У меня вот не так. Значит, вы уже все знаете. Все знать невозможно, я считаю. Утопия такая. Кто считает, что он все знает, значит, ничего не знает. А вот видите, опять разделение. Либо одно, У -у -у. либо другое. Ну да, ну как сказать. И хочется молчать иногда, реально, потому что вот это все относительно то, что мы говорим, все равно. Относительно чего? Опять же, видите, две точки. Это mm -hmm. чего, критерии чего-то. Рида, что такое-то сегодня у тебя состояние какое-то? Что у тебя кри творческий кризис? Да наоборот, у меня не кризис, а я творю и yeah. создаю. Yeah. И понимаю, что это бесконечно и в ту, и в эту сторону. Ну, зачем себе ставить какие-то рамки? Просто наслаждайся, слушай, смотри, твори. Наслаждаюсь, смотрю, слушаю. Но все равно это все, у этого же всего должен быть смысл, а смысла нет. Смысл в том, что смысла нет. И как? тогда начинается поиск. Это опять, это опять от точки А в точке Б. Либо смысла Видно? нет, либо смысл есть. Мы не умеем просто быть просто быть просто создавать у меня нет такого что я не могу просто да у меня я не могу быть просто все время что-то делать что-то создавать а я не говорила что это бездействие это вы уже себе придумали это ваши критерии вашего восприятия mm -hmm. Что-то хотела спросить, что-то было вот такое прям интересное, и оно улетело. Видимо, все получила. Благодарю. Благодарю. Иногда не строк какие-то ответы приходят. Ребят, если есть вопросы, задавайте. Если нет, а то вас я вас буду... бывает материализации мысли. То есть вот, ну, что-то подумали и проявилось. А моя материализация мысли, она у всех есть. Просто дело в том, что если это материализация мысли, вы имеете в виду каких-то желаний, что значит материализация мысли? Ну, мысли, он, допустим, она же, вовлекаетесь в нее что либо нет. Сегодня что-то что захотела, допустим, подумала, и оно проявилось. Ну, конечно, если это, ваше, если это ваше желание, если вам это нужно, а как оно может не проявиться. Все в этом мире сделано только для нас, не для кого. Мы в этом мире живем для мира. Мир этот существует для нас. Если бы его не было для нас, то нас бы здесь тоже не было. Просто дело в том, что мы не умеем быть честными перед самими собой и очень часто начинаем думать не свои мысли, цепляемся за чужие мысли и начинаем думать, что мы хотим вот это, это не наше. Поэтому у нас очень много на каких-то периодах ничего не сбывается, так скажем, да, если вот говорить таким языком. А если мы начинаем быть честными перед самим собой, если мне это действительно нужно по каким-то причинам, это для моего какого-то комфорта, то а почему она должна не сбыться? Какого не бывает просто нужно самое главное, чтобы понимать, что это действительно ваше. Светик, у меня еще один вопрос насчет угу. дворца. Есть какое-то ощущение вот такое. Кто создал это? Зачем создал? Вот какие-то понимания насчет этого есть? О, ты знаешь, я не могу пока тебе сказать однозначно этот вопрос, потому что э, изначально я думала э, по одному, вот, потом зашла немножко глубже, начала по-другому это воспринимать. Вот. И сейчас у меня идет следующий процесс. Но если мы будем говорить только об одной плотности, то это будет один ответ. Но мы же должны четко понимать, что у нас есть несколько плотностей, в которых мы можем существовать одновременно, сразу же. И когда у тебя приходит это понимание, что ты можешь в них существовать одновременно, одно... В раз, сразу же, в нескольких плотностях То здесь уже стоит вопрос не о Творце Как бы Творец, он, скорее всего, конечно же, есть, но не в общепринятом понимании, я бы так сказала Ну да, я понимаю, что он, естественно, что он не так, как его это, но вот как-то все равно... Можно же его через прочувствовать не через личность, а вот именно через какие-то, наверное, состояния, через энергию. Но ты понимаешь, ты же есть вот в этой плотности, ты есть частичка этого Творца. Это да, это я уже почувствовал и это я знаю. А вот чтобы все еще и понять вот этот все вот это все, что происходит. А да. вот если будет единение, к которому мы никак прийти пока не можем. Если будет единение, вот это и будет, как раз это тот творец, когда просто нас выбросит в новую плотность, сразу же в новую реальность. Именно поэтому, как я вижу сейчас, единения нет на определенном этапе, потому что, так скажем, кому-то, да, вот такое слово я под... Кому-то очень удобно оставаться в этой плотности. Он здесь все знает, мы здесь все хорошо. Он знает, где расставлены какие фишки. Вот. И поэтому идет постоянное вот это вот разъединение. вот Разъединение национальности, разъединение языка, разъединение какими-то секторами, странами, еще чем-то. Все время идет разъединение. И чтобы не было единения, все время делают какие-то определенные действия, чтобы люди как бы каждый в, свою, в своей ячейке жили. Потому что когда будет единение, тогда будет просто сразу же моментальный переход в новую реальность. Это как пробуждение, просто по, щелч, по щелчку вот так просто раз, оно все переворачивается. Да. Спасибо. У меня еще такой вопрос насчет плотностей. Вот мне интересно стало, как там вообще ощущение ну, там, то есть, у тебя тоже есть тело, или там у тебя уже не чувствуется физическое тело, и там вообще другое ну, что-то другое? Ну, во-первых, что-то другое. А во-вторых, Артур, ты же знаешь, что я на такие вопросы в открытых эфирах не отвечаю. Не каждый человек готов к восприятию такой информации. Спасибо. Приезжай на ретрит и мы разберем это, эти вещи и возможно mm -hmm. там даже ä, попробую я показать вам, чтобы вы сами увидели некоторые вещи, чтобы это было уже через себя прочувствование. Ребят, если нет вопросов, то я тогда буду закругляться. Если есть какие-то предложения, какую тему открыть, про какую тему рассказать, то пишите комментарии, и я с, с огромным удовольствием раскрою следующую тему. Вот. Если кому-то интересно какие-то больше каких-то тем, то на моем канале там я тоже раскрываю всякие разные темы. И про зубы, про ваши любимые тоже. Всё, тогда всем спасибо, а, спасибо огромное. Зум... Да, Артур, ты, чё, ты, чё, ты? А, Напоследок такой глупый вопрос. Как выбрать э, хороший мед натуральный? Хороший мед натуральный? Нас... Да, просто много мнений разных. Кто-то говорит, типа, он должен засахариваться, кто-то говорит, что не должен. Непонятно, что -то... Ты, ну, наверное, вспомнишь, что, ну, когда... Слушай, я не про еду. У меня так мало его было Ладно. в жизни. Понял. Вот, поэтому я нет. Ладно, понял. А так про чувства. Чем больше ты спрашиваешь кого-то, тем больше ты начинаешь уходить от самого себя. Как только ты да. перестаешь задавать вопросы кому-то, вот, например, там, про мед, вот, э, ты можешь просто пройти, и из миллионов банок ты всегда увидишь свою. А она будет, а если, э, она будет подходить именно тебе. Именно для тебя угу. она будет самая лучшая. Для кого-то будет другое имя. Согласен. Да, согласен. Ты очень правильно будешь. Все, тогда спасибо огромное. Спасибо Зуму, что приглашаете. И спасибо, конечно же, Автополстару. Спасибо за ваши вопросы. Всем пока. Да, Светочка, пока. спасибо. Сегодня спасибо. было очень интересно.